Друзья, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, сегодня побыли мы в гостях у своих родителей. Даже у родителей это не в гостях, а как к себе домой съездили. Ну и слава богу, не своего, а родительского. Замочили или как-то, ну да, завалили. Поросенка Взяли мы небольшое количество. Ну вот, одна лопатка, одно стегно, немножко салка там полкована, ну костей там нарубили, плендричку или полиндричку взяли. Ну, для примера, вот один кусочек, короче, 7-месячный свинюк. Вот это стегно, ой, лопатка. Стегно все-таки там же больше мяса. Ну, это вот лопатка, она зависела 13 килограмм, Много-мало, считайте, судите сами с помощью такого, наверное, деревянного ножа ручная работа, между прочим, за три копейки купили, да. а, Мы сейчас вырежем кусочку, а, нарубим, как нам будет вкуснее, ну и завтра будем делать шашлычок. А, что у нас покажет, что у нас получится из этого мы вам, конечно же, покажем. Ну, а данное видео все-таки у канала Серого Кролика будет немножко другой акцент. Вчера выложил небольшое такое видео, как вы видели многие из вас, про клетки. Ну и там стал большой вопрос по количеству или размеру ячеечки. Что это такое? Сейчас вы увидите дальше. Ну вот как это говорят, размер имеет значение. То есть смотрите, девочка, все великолепно два с 2,5 месяца. Она жила, никому не мешала. В моих же клетках этих колхозных, я извиняюсь, колхозы это все-таки хорошо, но ну, колхозных, деревянных, с рейкой 1,5-2 см. В итоге... Она буквально 2 дня назад, ну ладно, не, вру, не буду врать, 3 дня назад сломала лапку. Пришлось накладывать в вот таком порядке быстренько, ну это не гипс, это эластичный бинт, 2 стволочки. Мы зафиксировали полностью лапку, как вы видите она уже в ней бегает, то есть это я не соврал, что она там специально. Сломанный сустав. Сломан сустав. То есть, лапка провалилась, она крутанула и выломала сустав. Я не говорю, что это спасение в той или иной ситуации. Но, как вариант, гип же не будем выложить, правильно? И у многих людей случается такая же ситуация, когда э, кролик, крольчиха, крольчонок, кроль травмируют лапку. Чтобы его спасти, я не говорю, что мы от него получим какие-то там супер-пупер результаты. Но, во-первых, можно обезболить. Я обезболил кето Кеталак, кеталак, ке Ну, если что, я вам, кто если напишет, кому что надо, я отвечу в комментариях. И сделать такую тугую, тугую, с помощью эластичного бинта повязочку. Потому что обыкновенным бинтом не сделать хорошую повязку. Но она не будет сдавливать. Ему легче становиться, как вы видите, она практически не согинается, потому что жесткая. Ну, а сейчас пройдемся по хозяйству, увидим, что у меня там еще произошло. Ну вот у меня травмированный крольчонок в такой клеточке сидит. Щели, как вы здесь видите, все лишь сантиметровые. Ну, если честно, то какашки какие-то, если остаются, то в течение одного дня, одного-три -три дня легко убираются. Ну вот, индивидуальный бокс для лечения и выздоровления данного экземпляра кролиководства. Также вот такое произошло у нас переселение. Крольчатам 45 дней, все отдельно от мамки. И так уже пересидели практически. Ну вот данная клеточка, где мы ждем акрол. Вот сейчас здесь происходит акрол. Планировал ночью сегодня, но только сейчас. К вечеру. Ну ничего не делаешь. Здесь мамками сидят. Глазки еще они не открыли. Сейчас вам покажем, достанем. Для примера. Ну да, глазки еще не открыли. Вот такие черныши. Вот такие черныши. шеи. еще с закрытыми глазками. Ну ничего. Иди, иди, иди, мамка. Мамка, между прочим, вот здесь и здесь от панона. он не мешанные, но от панона. А вверху две черники. Это две мешинки. Ну, посмотрим, что из них будет. Здесь и здесь покрытая мамка. Здесь и здесь нет. Вот здесь уже рожает. Так что, сейчас пройдемся дальше. Что мне там, что произошло. И посмотрим. Ну, в эту племенную клеточку, как вы знаете, здесь расстояние тоже метр, сколько, метр сорок, то есть по 70 сантиметров ячейки. У меня стандарт 50, здесь 70. Ну и здесь все производители сидят. Появился у меня еще один мальчик, НЗБшечка, мы поменялись. Вот, такой небольшой. Это НЗБ. Али, здесь тоже НЗБ. Здесь тоже НЗБ. Так что мне было два крольчонка, ну или там короля НЗБ, Сейчас появилось три. Ну, как мы поменялись, я говорю, давай мы покажем людям, что произошло, и как он говорит нет. Начал там, ну, ладно. Ну и здесь моя помесь сидит. Видно, не видно? Ну, сейчас я покажу, сейчас достану. Лоди-ка сюда, мальчик. Знаете, как делают люди картинки с большими-большими кроликами? Сейчас мы сделаем картинку с большим-большим кроликом. Я думаю, большой. Вот такой вот помесь. Это не шиншилла, это не знаю кто. Просто бульдов с носорогом, таким вот красивым получился. О. Ну это не один мальчик, мне там еще один резервный. Я тоже его брал то У односельчанина здесь. Ну, как вы видите, еще заметили. Погода на улице очень великолепная. Мы сейчас находимся не в куртках, не в шубах. Я даже не знаю какой плюс. Но сегодня будет костер и градусов 40 точно будет. Переходим дальше. А вот наши птеродактили, вредители. Им ничего не почем, блин. Хоть ты от травы своим же курей, Курам положи. Ну вот такие красавцы у нас, а черныйшие, ну а чернышки, ну у нас имени нет, у нас есть бирочка Б, 840, вот таких красавцев нам принесла. А, хоть на выставку. Помнишь? Ну ничего не сделаешь. Здесь у нас еще красивее есть. Тише, тише, тише. Вот такой красавец. С белыми двумя лапками. Ух ты какой. И носик беленький. Нервничает. А, красота ли Ну сейчас пройдемся дальше ну у нас поверьте как во всех знаете буквально 3-4 дня назад я вот эту белую девочку случился своим мальчиком повесил бирочку ну так как люди приехали ко мне из города попросили точнее сами же выбрали эту девочку попросили ее случить выбрали каким у меня мальчиком сказали пускай подождет у вас пять дней ну что проверить контрольную случечку сделать ну и мы забрали ее семененную. Не забрали Ну, бывает и такое, короче Я не планировал окрола от нее, по крайней мере, сейчас Ну, а сейчас придется ждать Все-таки она семененная, Ну, ничего не поделаешь, бывает и такое в жизни Самое главное, что солнышко у нас Клеточки подсыхают э -э Никакой травы, никакого сена, соломы мы сейчас сюда не ложим Пускай щели у нас и не огромные Но порядок мы поддерживаем Вот такие тут красотули Вот такой порядок ну, еще, конечно же, не везде все подсохло, э, вблизи шифера, там, где солнце не попадает практически, здесь у нас еще грозновато, да? Так что, ну, у меня, как во всех, есть и грязь, есть и чистота, есть и приплод, есть и какой-то падеж. Все это я показываю, не скрываю. Так что всем огромное спасибо, друзья, за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Продолжение обязательно следует. Дальше будем строить крольчатник, как мы и обещали, и надеемся мы его построим. Всем пока, всем здоровья и удачи!